Значит, у нас сегодня, давайте смотрим, у нас сегодня инвестиционные стратегии, инвестиционные стратегии компании Века, и мы сейчас с вами будем об этом говорить, об инвестиционных стратегиях, потому что на самом деле это одна из любимых моих тем, и Значит, меня зовут Тамара Дуженко, я бизнес-тренер, финансовый консультант, кандидат экономических наук, очень люблю инвестиционные стратегии, потому что считаю, что это одна из важнейших тем, с которых нужно начинать. Меня хорошо видно, слышно, все нормально. Значит, вопросы, которые мы сегодня с вами обсудим. стратегии инвестирования, что это такое, для чего она вообще нужна? виды инвестиционных стратегий рассмотрим. Ну и на примере нашей компании, конечно, всякие разные рекомендации, посмотрим, как лучше всего эту инвестиционную стратегию для себя любимых сделать. И на самом деле я считаю эту тему, почему, одной из самых важных, потому что когда у нас нет стратегии, когда мы не выработали свой план действий, то тогда мы идем слепую тогда, возможно, мы поддерживаем чьи-то непонятные шаблоны, куда-то движемся, как мы движемся, это совершенно непонятно. Поэтому вот эта методика, это прежде всего очень грамотная работа с рисками, это очень грамотный подбор инструментов, и это, конечно, очень важный шаг, для того, чтобы мы правильно использовали свои активы. И стратегия инвестирования, она как определенный алгоритм действий, как пошаговый план, она, конечно же, необходима и очень полезна, потому что помогает выработать вот этот вот, настроить весь этот портфель который мы хотим взять для себя в актив инвестиционный. Она позволяет уйти от определенных потерь, каких бы там ни было, и, конечно же, избежать ошибок, что немаловажно. Помимо этого, она помогает человеку убрать всевозможные риски. И вот что интересно еще, это мы обычно думаем и таким образом масштабно как бы планируем, да, я хочу заработать миллион, что это такое, когда ты хочешь заработать, куда ты хочешь заработать, ничего не понятно, так вот инвестиционная стратегия, она помогает наши вот эти масштабные планы превратить в реальные жизненные такие скажем, алгоритмы, которые нам позволяют грамотно двигаться и найти свой оптимальный путь. При этом выработаем мы свою стратегию или воспользуемся чьей-то другой, это уже будет зависеть исключительно от нас. При этом, когда мы выстраиваем свою стратегию, то прежде всего мы смотрим на то, какие бывают виды инвестиций – и это тоже один из важных моментов для составления своей инвестиционной стратегии, потому что один из видов инвестиций, это инвестиции в себя. Что мы, что здесь имеется в виду? Естественно, наш уровень знаний, наш уровень компетенции, наше настроение, наше здоровье, без этого мы просто не сможем вообще говорить ни о чем, поэтому это самый главный вид инвестиций, с которого мы начинаем и э, куда мы, э, конечно же, вкладываем вкладываем э, свое, прежде всего, время, настроение и создаем, создаем тот уровень знаний, который нам позволяет дальше двигаться. У нас э, у каждого есть... Э, что-то, где мы зарабатываем деньги, да? ну, то есть у нас есть, возможно, какая-то работа, у нас есть какой-то бизнес, мы каким-то образом туда вкладываемся своими знаниями, своими умениями, своими деньгами и так далее, так далее, да, мы рассматриваем это как инвестиции в бизнес. Они очень созвучны с инвестициями в себя, особенно если это наш собственный бизнес. Конечно же, мы здесь тоже выстраиваем свою стратегию. И вот э, виды инвестиций, они требуют определенного внимания и выстраивания стратегий. И только после того, когда мы обратили внимание на э, вот эти два вида инструмента, мы обращаемся к третьему, к инвестициям, как э, к вложению в активы, как вложению средств в активы для того, чтобы эти активы у нас прирастали. И, соответственно, эти активы уже рассматриваем все целиком. То есть смотрим фондовый рынок, смотрим рынок криптовалюты, золото, смотрим рынок мировых валют, недвижимости и, конечно же, фондовый рынок. И каждый из них... Изучаем и как изучаем, и стоит ли их включать или не стоит, и на каком этапе в свой инвестиционный портфель, и как это сделать. Мы об этом сегодня будем говорить, потому что нам при этом очень важно, какие у нас с вами есть ресурсы. А ресурсы у нас у каждого, естественно, есть. Это время. Это наши э, действия, наши усилия, которые мы будем применять для того, чтобы выстроить свою инвестиционную стратегию. И э, только после этого деньги. Куда мы вкладываем деньги? Мы вначале очень внимательно это рассматриваем с помощью времени и с помощью усилий. А только после этого уже ориентируемся. И первый шаг, с чего мы начнем выстраивать нашу стратегию, это будет определение своего психотипа. Почему я об этом говорю и почему это достаточно важно? Потому что все эмоции, которые у нас есть внутри нас, они могут сработать как в плюс, так и в минус. И чтобы это сработало на этапе, так скажем, ну, эффективного использования Нет. наших активов. И мы могли говорить о том, что, конечно же, мы готовы свои активы куда-то вкладывать. Давайте посмотрим, у нас психологи выделили четыре психотипа. И какие же это психотипы, и каждый уже будет совершенно спокойно понимать, куда он себя может отнести. Первые – это люди очень осторожные, внимательные, они ну, боятся, так скажем, куда-то на долгое время складывать деньги, и очень часто долгосрочная стратегия им не подходит, потому что они опасаются и больше склонны к консервативным стратегиям, и мы об этом чуть позже будем разговаривать. Поэтому они будут деньги вкладывать на более короткий промежуток времени. Люди методичные, это методичные инвесторы. Что они делают? Конечно же, они вырабатывают свою инвестиционную стратегию и дальше они ее применяют с помощью определенных фактов. А вот есть факт, все сюда подходит, ну тогда я, значит, включу. Если согласно фактам, моя стратегия по каким-то причинам не срабатывает, то тогда я буду делать определенные изменения». И это те люди, у которые это делают совершенно спокойно, без каких-либо эмоций. То есть если с осторожными людьми там больше присутствует страх и опасность, то здесь уже меньше эмоций и уже четко выработанная стратегия. Спонтанные инвесторы очень часто идут за какими-то чужими шаблонами, за какими-то чужими предложениями. Это, знаете, очень часто так, ну вот влили в голову, да, и вот здесь я вот пошел, по, ой, да знаете, а потом вот сюда переключился, а потом сюда. То есть это люди, которые готовы рисковать, и готовы рисковать очень часто достаточно большими деньгами. И есть так называемые э, индивидуалисты. Что это такое? Это люди, которые э, достаточно четко ориентируются. Вот есть факт. Есть э, «Мой собственный анализ» я это все активирую, я все это пересмотрю для себя и буду смотреть, как мне поступить так, чтобы поменьше рисковать, да, то есть вот я чуть-чуть придержу, здесь пересмотрю и так далее. У этих людей обычно своя тоже стратегия на то, как подходить и как работать на рынке. После того, когда мы определили свой психотип, мы посмотрели, к каким людям мы относимся, сориентировались. Теперь мы рассмотрим параметры эффективной стратегии инвестирования. Каковы наши параметры? Значит, что нам главное выяснить, когда мы начинаем составлять стратегию? Нам первое-наперво это нужно инвестиционную цель. И, конечно же, цели могут быть абсолютно разные, кто на какой промежуток времени складывает деньги, кто от чего зависит, кто зависит от времени, есть ли там большой капитал, нету большого капитала, какие есть усилия на то, чтобы этот капитал увеличить и так далее. Цели очень разные и на этом я отдельно особенно остановлюсь. Какие у нас есть ресурсы? Мы, естественно, их внимательно рассматриваем, сколько у нас есть времени, сколько мы готовы потратить усилий на то, чтобы в этом вопросе разобраться, и э, сколько у нас есть э, денежных средств. Мы ориентируемся, насколько мы готовы рисковать, то есть э, чем, каким капиталом мы готовы рисковать и какую бы доходность мы хотели получить в результате своих инвестиций. Мы рассматриваем, естественно, все активы, которые нам нужны, то есть мы их прямо составляем и об этом тоже еще отдельно прям поговорим, вот все активы, про которые я поговорила, да, виды инвестиций, мы туда закладываем и уже ориентируемся в этом. Значит, Смотрим конкретные инструменты, что нам предоставляется сегодня на рынке и ориентируемся в этом. Очень, конечно, внимательно балансируем, как составить свой портфель, как мониторим рынок, от чего это зависит. И перечень отсюда будет, естественно, складываться перечень наших инструментов, которые мы берем как основные в своем портфеле и смотрим, насколько мы готовы ориентироваться. То есть, может быть, мы сами выходим на сделки, может быть, мы в какой-то промежуток времени просто проверяем свои свой инвестиционный портфель. Мы смотрим значит, способы, которыми можно оптимизировать, в том числе и свои налоги, налоговые платежи, потому что прежде всего, если речь идет о том, что мы с бизнесом работаем, и один из видов инвестиций – это инвестиции в бизнес, то, естественно, этот вопрос нас очень сильно волнует. Ну и очень важно здесь в параметрах эффективной стратегии нам понять причины, по которым мы свою стратегию, которую мы выработали, мы берем ее по каким-то причинам меняем. Вот эти причины мы прямо берем и сознательно записываем, выделяем их и понимаем, почему мы что-то будем менять. Теперь, естественно, обратимся к самой, к самой первой задаче. Это постановка инвестиционной цели, и на этом прям внимательно остановимся, потому что цели, они могут быть абсолютно разные. Ну вот смотрите, допустим, мне нужно сберечь деньги, и, скажем, у меня очень консервативное такое внимание на инвестиции, я вот смотрю, да, то есть консервативный человек, сильно чего-то там боюсь, вот и мне нужно просто сберечь деньги. От чего я сберегаю деньги? Ну, прежде всего от инфляции, потому что слышала, что там инфляция и так далее. Вот у меня одна будет стратегия. Это прежде всего я буду смотреть, конечно, в консервативные инструменты. Есть вопрос, когда мне хочется зарабатывать, это уже будет совершенно другая стратегия, которую возможно, у меня будет изберечь и зарабатывать. Эти стратегии, они близки между собой. Допустим, мне нужно увеличить капитал. И капитал для чего мне нужно увеличить? Ну, для того, чтобы что-то купить, что-то приобрести, значит, холодильник, машину, квартиру или что, или яхту, или мне нужно обеспечить, допустим, старость, тогда, соответственно, обеспечить свое будущее, обеспечить свою старость, это уже накопления достаточно солидные, это время, когда вы не работаете, соответственно, вам нужно достаточно хороший накопить капитал сколько мы смотрим у нас есть времени и э, отсюда мы смотрим есть у нас допустим там э, лет 10 э, пассивного дохода или нету если у нас есть лет 10 то мы одну стратегию вырабатываем если нам нужно э, машину купить или там машину апгрейдить, то тогда у нас есть там год или два, и у нас будет совершенно другой подход, и, соответственно, будет другая стратегия. Теперь дальше наша цель инвестиционной стратегии, она должна быть совершенно конкретной. То есть не просто так мне хочется стать миллионером, а совершенно четко и конкретно говорю, что мне нужно довести... Значит, размер моего текущего портфеля, моих вложений до миллиона, допустим, каким образом? Через год, через два, через три четко делаю ограничения себе по времени и, соответственно, ставлю это в свою инвестиционную стратегию. Тут же я прописываю совершенно конкретные цели, что к концу года мне нужно получить увеличение дохода там на 15 процентов я очень реалистично смотрю что мой доход пойдет на увеличение там э, на 5 процентов каждый месяц там или там каждые полгода и так далее и он приведет меня э, через какое то время к таким то результатам и как только я вот это вот прописала то тогда соответственно вот эти мои масштабные какие-то совершенно непонятные цели превратились уже в реальное начало моей стратегии инвестирования, где четко понятно, для чего и что мне нужно. Тут же я прописываю, сколько времени, усилий и денег у меня есть – Значит, Время, соответственно, мне нужно на то, на то, чтобы разобраться в инструментах, мне нужны усилия для того, чтобы набрать эти инструменты, и мне нужна стартовая какая-то сумма, есть она или нету, или мне нужно ее заработать, или мне нужно провести какой-то апгрейд финансов, посмотреть, допустим, вопросы финансовой грамотности и вычислить, какую сумму я могу потратить на инвестирование. Соответственно, найти те самые свободные деньги, пусть их там будет тысяча каждый месяц или, скажем, там 10 тысяч в месяц, ну, каждому свое, да. То есть мы выбираем какой-то период вложений, когда мы будем увеличивать свои активы. И это тоже очень важно, мы это все записываем в свою инвестиционную стратегию. Смотрим дальше. Значит, у нас, естественно, главный вопрос это, чтобы наш бизнес приносил доходы, чтобы наш бизнес был успешным. А когда мы прописываем свою инвестиционную стратегию, это наш бизнес, это наша стратегия, поэтому мы отвечаем на вопрос, а когда нам нужны эти средства, которые мы хотели бы прирасти, значит, соответственно, здесь зависит все от нашей цели, то есть кому-то через год, кому-то через два, а кому-то через десять, и у нас будут разные инвестиционные стратегии. И очень важно нам выбрать допустимый риск. Кто-то готов рисковать, кто-то совершенно не готов рисковать. И как при этом нам советуют финансовые консультанты, они, конечно же, говорят о том, что перво-наперво вы создаете себе подушку безопасности. То есть это будет тот самый актив который всегда будет доступен для вас очень легко, ну, скажем, наш стейкинг помогает. Соответственно, что-то прыгнул инструмент, этот самый интернет, да, слышно меня. И, и теперь, значит, дальше мы смотрим подбираем активы в портфель, и вот здесь интересная вещь, мы вначале все абсолютно активы, которые у нас есть, мы туда заносим, и уже начинаем с этим списком работать. Каким образом? Что-то из этого мы берем, а что-то из этого мы убираем. Ну, допустим, мы оставили какое-то количество необходимое нам на здоровье, там образование и так далее, инвестиции в себя, мы оставили какую-то часть на наш бизнес, на наше продвижение, может быть, на личный бренд кому-то, и мы записали, допустим, ну все активы интересно нам, да, и криптовалюта интересна, и фондовый рынок интересна, и недвижимость интересна, и золото интересно, валюта интересна, ну просто все нам интересно. И мы начинаем анализировать, мы смотрим инструменты, которые здесь нужны, и мы начинаем сужать этот список. Почему сужать? Потому что нам нужно на чем-то сосредоточиться. Ну, скажем, если мы сосредоточились на фондовом рынке, то мы понимаем такую вещь, что фондовый рынок у нас перекачан, и э, фондовый рынок... Если у вас есть время, либо отдавать его... Слышно либо отдавать его по чье-то управление. И, значит, смотрите. Дальше, значит, мы смотрим на недвижимость. Это те люди, которые готовы достаточно много времени просто сидеть и ждать, потому что это очень длинное вложение. Есть вложение в криптовалюту, и мы вот таким образом рассматриваем все-все-все инструменты, потому что на сегодняшний день это молодой рынок, это растущий рынок, это рынок, дающий очень много возможностей, Поэтому и это рынок криптовалютный, который дает возможность нам самим контролировать свои финансы. Это очень интересно. То есть мы сужаем широкий список и значит, делаем его таким, который для нас наиболее интересный и возможный. То есть оставляя только то, что нам необходимо. Смотрим дальше. Какая у нас классификация? инвестиционных стратегий и классификаций на самом деле очень-очень много, их достаточно большое количество, но их все можно свести буквально вот к четырем позициям. Первая позиция говорит о времени, значит, потому что стратегия инвестиционная, она может быть короткой, то есть краткосрочной, она может быть долгосрочной или среднесрочной. И здесь понимание у каждого будет свое, потому что что такое краткосрочная стратегия? Для кого-то э, краткосрочная – это несколько дней, для кого-то несколько месяцев, для кого-то год, для кого-то два, и человек будет считать, что это краткосрочная стратегия. Поэтому это прописываем точно так же мы к стратегии долгосрочной и среднесрочной. это для вас сколько? Для кого-то это два года, для кого-то это пять лет, для кого-то это 1 месяц, а для кого-то это... Ну и срочно, срочно, срочно, срочно, это то, что я хочу говорить, значит это либо собственные силы мы работаем, либо мы отдаем свои финансовые управления. Разные вещи и разные подходы и разные стратегии. Доверяйтесь вы кому-то или нет. Конечно же, присутствует человеческий фактор, и вы должны отдавать себе отчет, что вы отдаете свои финансы в чье-то управление. То есть, допустим, в связи с этим вот фондовый рынок мне лично не подходит. Я посмотрела, моими деньгами поуправляли, думаю, что-то тут не то. Надо бы отсюда выходить. Вот. Ну и, соответственно, два варианта – это риски когда стратегия делится на консервативную на сбалансированную и на агрессивную или спекулятивную, мы сейчас с вами об этом более подробно поговорим, и по стилю управления это активная, пассивная или активно-пассивная это вот э, такие варианты э, стратегии, здесь давайте посмотрим, что выбрать значит, типы инвестиционных стратегий, ну понятно, что в консервативную я уже проговорила, это те люди которые у нас боятся, они консервативные стратегию брать и значит смотрим дальше смотрим дальше сбалансированная стратегия это сочетание инструментов тогда когда вы уже ну не настолько рискуете когда вы уже смотрите на, допустим, ну, волатильность, если мы говорим о криптовалюте. Мы смотрим, каким образом работает компания и анализируем, то есть мы балансируем между различными инструментами и записываем все эти активы и все эти инструменты в свой портфель. У нас есть с вами... Спекулятивная, спекулятивная стратегия, что это такое, это там, где люди хотят рисковать, и рисковать, ну, разные, кто-то рискует небольшими деньгами, кто-то большими, кто-то участвует в различных хайпах, пирамидах и так далее, это вот туда. И на самом деле это ну, достаточно опасная э, стратегия, и э, ее, э, ну, буквально, я не знаю, то есть я лично ее не люблю и стараюсь, ну, вообще как бы от этого э, всячески ухожу, не применяю. Есть стратегия активная, пассивная, либо активно-пассивная. Что это такое? Если мы обратимся к этой стратегии, то активная, когда вы постоянно анализируете, смотрите, как идут продажи, когда вы, допустим, значит, начинаете приглашать людей, когда вы рассказываете людям о тех инструментах, которыми вы пользуетесь, это активное, пассивное, когда мы купили, удержали, и оно лежит, допустим, значит, мы положили с вами мы положили с вами на стейкинг наши деньги и удерживаем их спокойненько на кошельке. Это будет пассивная наша стратегия. А когда мы, скажем, активно пассивную включаем стратегию, это сочетание, сочетание различных доходов. Мы привлекаем людей и в то же время у нас пассивно лежат деньги и работают на нас. То есть, ну, при этом очень важно нам посмотреть на рекомендации при выборе стратегии. Что это такое? Мы смотрим, чтобы наша стратегия минимально зависела от нашего эмоционального фона. То есть мы понимаем, что это работа, что это определенное действие, да, поэтому это самое минимальное задействие всевозможной паники и каких-то иррациональных действий. В связи с этим нам стратегия инвестиционная крайне-крайне важна и интересна, чтобы убрать вот это вот, да, то есть минимальную зависимость от эмоционального фона. Какие еще есть рекомендации? Рекомендация вторая, вторая – это отсутствие каких-либо очень высоких квалификаций. Если ты не там не инвестор высокого класса, да, безопасная для тебя, тогда тебе будет удобно в ней работать. Ну и опять же таки, еще одна рекомендация, насколько ты готов постоянно вмешиваться, вмешиваться в происходящие события, или ты один раз, допустим, в день, или один раз там, в неделю, или один раз в месяц проверяешь свои инструменты и чувствуешь себя совершенно свободно, и спокойно. И вот в связи с этим выбор стратегии это один из важных этапов, когда мы говорим о том, что нам нужно какие-то придумать инструменты и выработать инвестиционную стратегию, чтобы понять, куда нам вкладывать активы. То есть от методики работы зависит эффективность наших вложений и это очень-очень важно. Давайте посмотрим на примере нашей компании, потому что инвестиционная стратегия нашей компании, она сама по себе очень интересна. Посмотрим, какая здесь инвестиционная стратегия является важной, главной и первичной. Посмотрим, как нам в данном случае работать с огромным портфелем, инвестиционным портфелем компании Века. Прежде всего, мы говорим о том, что эта компания молодая, растущая, и она, значит, у нее есть монета, которая ограничена эмиссией этой монеты. И, соответственно, мы видим, что и мы ждем здесь роста. и понимаем, что этот рост э, возможен и он обязательно будет, и он уже присутствует. То есть мы видим это. Мы понимаем о том, что значит это э, компания, у которой есть своя пища. И это очень-очень важно. Мы смотрим инструменты, э, с которыми мы могли бы работать. Это ProfitBot, это, конечно же, 10.90, это Golden Ratio и Golden Ration, это, конечно, наш любимый бинар, это, значит, замечательная, очень интересная, программа Век Авто, и, конечно же, у нас есть возможность учиться, учиться, это у нас есть платформа для обучения. И что самое главное, что самое интересное в наших продуктах и во всем этом нашем инвестиционном портфеле, это то, что ты сам хозяин своих денег, и ты сам ими управляешь, что немаловажно. Давайте рассмотрим э, топовые программы, давайте посмотрим, с чего бы нам начать, с чего нам начать и как нам выстроить, выстроить э, нашу инвестиционную стратегию, учитывая, так сказать, что мы зашли на сегодняшний день в криптовалюту и э, даем ей, так сказать, главное преимущество в своем портфеле. И выстраиваем свой портфель, прежде всего, основываясь на инструментах компании Века. Мы смотрим на один из центральных наших инструментов, главных, интересных, это ProfitBot, потому что это низкий порог входа. И те, кто боятся и, допустим, только-только начинают свое знакомство с инвестициями, а уж тем более с криптовалютой, мы могли бы предложить этим людям зайти именно на этот проект, потому что он сам по себе очень интересный, он дает возможность и активного, и пассивного заработка. И это основная стратегия компании, значит, наличие активного и пассивного заработка. Что это такое? Мы можем положить деньги и спокойно смотреть, как они работают, мы можем привлекать людей, и получать дополнительный доход. Мы можем получать дополнительный доход на стейкинге. Мы видим, что наш депозит на профит-боте увеличивается на 0,7-0,9% в день. И это замечательный и прекрасный маркетинг, линейный маркетинг-план с пассивным доходом, который совершенно спокойно мы можем рекомендовать для начала, для начала – и старта становления своего в стратегии инвестирования. Мы смотрим на другой проект и говорим о том, что в компании есть еще один проект, потрясающий, удивительный, это 10.90 с низким тоже порогом входа, это 30 долларов всего лишь, и причем здесь бессрочная лицензия, что немаловажно. И очень важный момент, то что мы с первых дней получаем заработок 50% годовых, мы на стейкинге можем в любой момент вывести эти деньги, причем эти 50% годовых это не то что вы получите через год а именно каждый день у нас распределяются эти деньги и пожалуйста на этом продукте можно тоже заходить и выстраивать свою инвестиционную стратегию немаловажно немаловажно то что компания уникальна своим уникальным предложением. Это матрица золотого сечения. И это э, тот самый принцип Фибоначчи э, спирального подхода, когда ты положил денежки, зашел в ячейку, купил несколько ячеек или одну ячейку, и она у тебя поднимается, как улитка такая поднимается, поднимается все время по спирали вверх. При этом ты опять же таки используешь две стратегии, и активную, и пассивную, с одной стороны, ты купил ячейки, можешь сидеть спокойно и ждать, как пока тебя там подкинут э, с, сзади, значит, под, под, подгребут, и ты пойдешь, значит, вверх, да, либо ты можешь еще и приглашать людей и приводить э, в этот проект и говорить, ну вот, положи деньги, ты же спрашивал, куда тебе, да, вот я тебе могу рекомендовать, пожалуйста, прекрасные совершенно возможности, где... Тебя ожидает прибыль более 39 тысяч процентов извините это очень большая прибыль это очень большие возможности и это та матрица уникальная когда ты встаешь в одну единую очередь и она тебя так сказать выводит вверх уже у нас есть бинарный проект, бинарный проект Webtokeen который позволяет нам с помощью, значит, двух веток увеличивать свою, наращивать свой актив, увеличивать свой капитал ежедневными процентами в депозите от 0,8 до 1 процента в день. Это достаточно хороший прирост, немножко подороже получается вход, но зато большие возможности. Соответственно, мы смотрим, чем обладает человек и что ему порекомендовать. И сами, значит, ориентируемся что если мы потихонечку зашли допустим выстраивая свою инвестиционную стратегию на 1090 скажем то следующий проект который мы можем подключить это как раз таки бинарный проект а попутно мы можем еще зайти э, в несколько проектов про которые я только что проговорила при этом бинарный проект даст нам и бинарный бонус и линейный бонус Именно в этом проекте вы постоянно можете выстраивать свой стейкинг и увеличивать свой актив, создавая себе финансовую подушку безопасности. И мало того, у вас вот, эти вот, вот этот стейкинг выстраивается таким образом, что вам еще и платят за то, что вы удерживаете на кабинете, а помимо этого вы можете в любой момент снять эти деньги. Пожалуйста, воспользуйтесь этим. Что позволяет нам? инвестиционный портфель компании века он нам позволяет как я уже сказала покупать и удерживать на кошельке за определенные проценты стейкинг он нам позволяет не сильно рисковать, потому что мы не заходим на сильно большие деньги, если не хотите рисковать, хотите, можете рискнуть, да, при этом совершенно нормально можно рискнуть, потому что это разные инструменты, это куча возможностей, пожалуйста, можно заходить на достаточно большие деньги, и э, при этом я уже показала, какие есть возможности и какой есть рост вашего капитала и ваших активов, потому что мы на 10.90 с доходностью 50% годовых мы очень сильно увеличиваем свой капитал. В любой момент его можем снять. У нас есть криптоакселератор, где доходность от 109 до 194%. Пожалуйста, во всех этих портфелях используется активная и пассивная стратегия и вы можете как просто держать деньги и увеличивать их да так вы можете и активно пассивно работать то есть с одной стороны денежки положили с другой стороны за привлечение людей вы увеличиваете соответственно свой капитал потому что компания за это платит вы можете Постоянно с помощью различных инвестиционных продуктов, в данном случае, диверсифицировать свой портфель. Посмотрели, новый зашел инструмент, замечательно анализируете его, прибавляете, допустим, и что-то меняете в своем портфеле. Или просто прибавляете и добавляете его э, в свою инвестиционную стратегию. Э, немаловажно, конечно же, еще обращу ваше внимание, еще раз скажу о том, что что это молодая компания, и сам рынок криптовалюты, он молодой, он растущий, и на него особенно стоит обратить особое внимание. Да, мне хотелось бы сказать, что очень хорошо э, наша инвестиционная стратегия и значит, э, наша, наша инвестиционная стратегия э, компании – подходит под всепоглощающий портфель, который, это стратегия американского инвестора Рэй Дайла, который сказал, что, значит, выбирайте инструменты, чтобы любые экономические катаклизмы вам, так сказать, не помешали и вы вообще совершенно, так сказать, были вообще, ну, спокойны, потому что здесь куча инструментов, пожалуйста, и вы можете работать на этих инструментах Вкладывая деньги и увеличивая их. И, значит, о чем мы говорим? Нужно еще обязательно обозначить, когда мы выбираем инвестиционную стратегию, что для нас важно. А важно для нас четыре золотых правила. Четыре золотых правила, и правило первое говорит о том, что каждый из нас индивидуален, значит, у нас индивидуальный путь, значит, мы все уникальны, поэтому смотрите и выстраивайте свою инвестиционную стратегию поскольку, значит, рынок настолько быстро меняется, что если вы взяли чей-то шаблон и начали его применять, что вполне возможно, значит, это, это. просто-напросто устарело, и это вам окажется, ну, неинтересным. Мы все применяем разные цели и, соответственно, получаем разные результаты. И поскольку кто-то из нас заходит на инвестирование и понимает что у него есть 10 лет потому что э, через 10 лет там, э, ему нужно прирастить капитал до какого-то до какой-то суммы отправить детей э, учиться за рубежом или э, самому значит э, уйти с работы и совершенно начать там путешествовать скажем да э, так далее у него есть запас есть такой э, грандиозный золотой запас это время Время. А другой человек заходит на небольшое количество времени, у него есть ограничения, там, 2, 3, 4, может быть, 5 лет, и ему нужно за это время, там, увеличить свою квартиру по площади, поменять свою машину на более лучшую и так далее, и так далее. У этих людей будут совершенно разные стратегии. Они будут применять все в зависимости от своих целей. Правило второе заключается в том, что... Мы, конечно же, когда мы начинаем выбирать свою инвестиционную стратегию, когда мы спрашиваем о каких-то вариантах, что нам сделать и какие нам применить решения, мы, естественно, спрашиваем несколько человек, мы смотрим несколько вариантов и выбираем то, что для нас наиболее интересно и наиболее выгодно. И э, правила... Третье, это заключается в том, что рынок каждый день, опять же, каждый день меняется, каждую минуту, каждую секунду, он разный, соответственно, Значит, те люди, которые давно занимаются инвестированием, они привыкли к тому, что рынок может упасть, подняться, значит, где-то может начаться какой-то быстрый рост или быстрое падение. Но за падением идет обязательно рост. И главная задача инвестора – это спокойствие, это выдержка, это понимание того, что если вы зашли на инвестиции, то, соответственно, у вас должна быть выдержка и постоянный анализ рынка. Вы никуда не спешите, вы смотрите. Ага, немножко упал там, допустим, ничего страшного. Значит, за падением вот-вот начнется рост. одно из самых важных и центральных не увлекайтесь сильно и смотрите пожалуйста смотрите на то чтобы это не были последние деньги на инвестирование, то есть достаточно плохо заканчиваются ситуации, когда люди продают свои машины, квартиры, куда-то там вкладывают в одно, там, в одно место и считают, что прямо все, у них там сразу сейчас пойдут золотые горы, а потом они чего-то купят, то есть когда вы начинаете инвестирование, то тогда... Тогда, соответственно, вы смотрите, что э, вы, вы не теряете, вы не теряете фокус внимания, вы э, не ухудшаете свое состояние, вы не ухудшаете э, то, что у вас есть, вы начинаете прирастать, прирастать и увеличивать. Потому что чужими средствами, либо последними своими средствами, либо какими-то занятыми там кредитами и прочими кредитными средствами, конечно, это не дело заходить на инвестиции. То есть у нас должен быть обычный, привычный образ жизни, и этот привычный образ жизни прежде всего должен улучшаться. Вот тогда мы получим плюс, огромный плюс от инвестиций – и в своем состоянии. Ну и подведем итоги сегодняшней нашей встречи о том, о чем мы говорили. То есть а, прежде всего первое правило это составление инвестиционной стратегии. Мы, значит, говорим о том, что она важна и нужна, потому что это план действий, это алгоритм, это финансовая цель. И как только мы ее прописываем, мы, мы понимаем, для чего нам это надо. Выбор инвестиционной стратегии зависит от наших личных обстоятельств, от нашего времени, от наших ресурсов, то есть временных ресурсов прежде всего, от наших возможностей, от наших желаний, усилий, сколько мы можем потратить на это. И значит, изучая область инвестирования, изучая вопросы инвестиционные, мы смотрим, сколько у нас доступно денег. И насколько мы можем рисковать этими деньгами. И, конечно же, какая у нас цель, да? какую цель и сколько мы готовы получить на выходе и какой эффект. На каких видах инвестиций мы хотим получить хорошее здоровье, хорошее образование, хороший, значит, бизнес, хороший дополнительный прирост капитала в виде своих вложений. И, значит, конечно же, очень важно, важно сделать итог в подведении сегодняшней нашей встречи о том, что мы можем, то есть мы знаем о том, что инвестиционных стратегий очень-очень много. Они различные. Мы сейчас с вами посмотрели, что их существует такое количество, такое множество, что их просто уже начали классифицировать по определенным признакам. Поэтому, значит, мы выбираем свой вариант. И этот свой, единственный, только для нас возможный вариант, конечно же, прописываем. Мы комбинируем эти стратегии и... Главное, мы понимаем, для чего мы это делаем. Мы комбинируем по целям времени по, времени, по тому, какая это стратегия, с какими мы заходим, подачей, что мы хотим получить. И, естественно, мы просматриваем такой вариант, что э, нам понятно, вот сейчас эта стратегия, но мы прописываем, при каких обстоятельствах мы хотели бы и что поменять. И эти обстоятельства мы обязательно пишем. А еще мы пишем то, чего мы никогда не будем применять. Допустим, там, заходить на какие-то опасные вещи. Но это каждому свое. Кто-то готов рисковать, а кто-то нет. Поэтому мы готовы прописать как мы переоцениваем, допустим, свою стратегию, как мы ее меняем, если нам это необходимо. Поэтому э, мы прежде всего зависим от... И это может поменяться, да, стратегия сама может поменяться от нашего возраста, от наших целей. Мы достигли одну цель, мы написали другую стратегию, у нас появилась следующая цель. Опять же, все поменялось, поменялся возраст, поменялись какие-то обстоятельства в жизни, что-то... И в зависимости от этого мы и выстраиваем нашу стратегию. Вот основные моменты, с которыми мне хотелось бы вас познакомить прежде всего. Я готова ответить на ваши вопросы, на ваши вопросы. И, конечно же, мне хотелось бы услышать обратную связь, что-то вы услышали новое, что-то вы для себя поняли, уяснили, там что-то, значит, может быть, нашли интересного. Поэтому чат открыт. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Ну и быстренько мы проскочим по каким-нибудь, если есть вопросы, я быстро на них отвечу. И скажите, пожалуйста, у кого-то есть своя инвестиционная стратегия, кто как ее выстраивает и услышали ли что-то новое, пожалуйста, напишите обратную связь, очень интересно. И я, отвечая на вопросы, естественно, скажу вам слова благодарности, потому что мне очень приятно, независимо от э, скачков в интернете, там каких-то наших, значит, э, нюансов, которые случаются иногда на эфирах, э, у нас все, так сказать, очень... Очень интересна аудитория из разных городов, из разных стран присутствует. И я, конечно же, очень благодарна всем участникам за то внимание и за ту теплоту, которую я ощущаю, глядя на то количество людей, которое к нам присоединяется. Значит, благодарна вам, спасибо вам огромное. И если есть вопросы, то, пожалуйста, напишите, если нет вопросов, то тогда, пожалуйста, скажите два слова, что вы хотели бы сказать относительно той информации, тех знаний, которые у вас есть. Я тоже вас благодарю, да, вижу, вижу обратные отзывы. Значит, ну, вы знаете, я на самом деле считаю, что на сегодняшний момент э, все можно достаточно легко сделать, э, и все зависит от того, как вы подаете информацию, то есть если информация подана как легко, тогда все будет легко, вот на этом сконцентрируйтесь, пожалуйста, и сегодня есть очень много бирж, на которых торгует Века, у нас есть своя биржа, заходите, заходите и, пожалуйста, покупайте. Поэтому все это присутствует, и здесь очень важен фокус внимания. Настройте, Александр, свой фокус внимания на быстроту и легкость. У вас тогда будут легко заходить ваши новички, и у них тоже все будет так же легко получаться. Поэтому я вас благодарю, вижу обратные отзывы. Спасибо вам большое, всего доброго. Всего доброго. И, значит, ну да, да, конечно же, и я прежде всего хочу сказать, что весь пакет, весь пакет, весь портфель века, который на сегодняшний день представлен нам, это уникальные инструменты, и они сами за себя говорят. И это те самые инструменты, которые нам позволяют очень активно работать и применять, применять, просто применять все для себя, для своего роста, для того, чтобы у нас прирастали, прирастал наш капитал. Поэтому огромное спасибо, благодарность всем, я выключаю прежде всего запись, всем спасибо. И...